Привет, вы на канале Ярикисов, и сегодня я на новой локации сниму очень классное видео. Опять же таки, про Лего, вы писали комментарии, то, что вам нравится, как я собираю, ну и почему бы нет, я сегодня соберу из необычным способом. В общем, будет много интересного. Погнали! Я нахожусь в новой локации, и со мной сегодня замечательная Жуля и мой закадровый помощник Алина. Она будет помогать мне следующим образом. На столе вы видите сейчас 4 карточки, здесь находятся 4 маленьких наборчика лего, 4 постройки. С помощью сайта random.org мы будем выбирать, какую постройку я буду строить, и я буду собирать ее на камеру. И потом в конце будет кое-что тоже мега-супер-крутое. В общем, поехали! Ну что же, закадровый помощник, давай мне рандомное число. И это число. Два. Замечательно, начнем со второго наборчика. Я открываю эту красочку, и там у нас вот такая вот построечка. И сейчас из этого набора деталей мне предстоит собрать вот такой вот маленький наборчик Сорок один 41019. девятнадцать. Вот такой вот маленький мило-черепашечий домик у меня получился. Это наборчик моей сестры, но он тем не менее классный и довольно минималистический. Эту постройку я пока отложу в сторону, а следующей моей постройкой будет... Один. Один! Замечательно! То есть открываю на центр. И это у нас мини-фигурка. Это самый маленький набор, но я подумала, почему бы его не включить, он тоже довольно прикольный. Здесь сейчас собирается довольно просто и без инструкции. Это вот такой вот классный велосипед. И вот такая вот девушка-велосипедистка, и у нее есть два лица. Вот такое вот радостное, и вот такое вот спортивное в очках. Я, пожалуй, поставлю спортивное в очках. И вот такая прикольная прическа со шлемом. Классная деталька. Так вот. И ее можно посадить на велосипед, закрепить ей в руки ручки. и вот так вот посадить чтобы она каталась либо же можно поставить ее на специальную платформу и она может держать велосипед у себя в руках наверное вот здесь вот тоже такие подножки их можно брать в руки вот такая постройка отставляю ее тоже в сторону выбираю уже ненужные бумажки и у нас осталось всего лишь два набора третий и четвертый. И сейчас мы будем собирать под номером три. О, замечательно. Открываю эту отломку. И это у нас, пожалуй, набор с самым большим количеством деталей. Ну, или же сравнимым вот с этой постройкой. Здесь у нас маленький кран. При динамичности, наверное, буду менять кадры. Это такой прикольный кран, я помню, как он собирается по памяти, и сейчас, собственно, соберу. Вот такой вот маленький прикольный кран получился. Он ценен тем, что он, во-первых, очень классный сам по себе набор. И также я очень удивлен, что даже в таком маленьком наборе имеются техник-элементы. То есть вот такая вот желтая балка на 5 отверстий. Вот такое вот крепление и несколько коннекторов. Тоже такая классная постройка. Оставляем его в сторону, вот здесь, казалось, вот, выставку. И последний наборчик, его уже нету смысла выбирать, потому что он единственный здесь остался, это под цифре 4, вот такая вот гоночная машина. сейчас я ее тоже соберу. Вот такая вот машинка у меня получилась, честно сказать, я, наверное, собрала неправильно, но я не помню, для чего нужны вот эти вот два еще элемента, но получилась тоже достаточно такая прикольная гоночная машинка. И по итогу у меня получилось четыре вот такие вот постройки, и сейчас, как я обещал, будет что-то мега крутое. Все эти постройки хочу разобрать этого количества деталей, у меня, ради какую-нибудь одну большую постройку. Вот такая вот машинка из всех этих деталей, ну, практически из всех, у меня здесь остался всего лишь один тайлик от домика черепашки, немного деталик от гоночной машины, немного деталик от крана, и минифигурку я вообще никак не использую, потому что это абсолютно другой формат, ну да ладно. И вот такая вот у меня получилась прикольная машинка. Выглядит, конечно, может немного колхозно, может быть немного радуга, но это даже очень функциональная вещь. Начнем теперь. Здесь я использую отгоночные машины детальки. Вот, типа, такой спойлер. Здесь две решеточки, И вот здесь вот я взял такую технологию откидывающиеся двери. Вот там у меня внутри, если видно, там такая деталь от крана как для техник, э, коннектора. И тогда я вставил вот просто золотые палочки и на них присобачил вот эти вот э, четверти круга от домика черепах. И вот так вот они откидываются с собой в стол. Затем далее. Что же это в принципе вообще такое? А это типа такой банк для перевозки ракушек. То есть типа вот как я сделал, выглядит тоже странно, но как-то работает. Это поднимается такой тент, и здесь у нас внутри лежит ракушка с драгоценными камнями. И мы вот с этой вот стороны берем вот этот вот тайлик, спойлер от гоночной машины, туда ее прогоняем, и у нас отсюда... Магическим образом, так-яй, ай по-моему, я все сломал. Ну, короче, вылазит вот эта вот ой, ракушка. Она почему-то не держится, открывается. В общем, вот ракушка. Здесь затем. Ой, буквально разваливается. Ну, вот это такая любительская самоделка. И наверху здесь вот такой вот листечек пальм, мне кажется, здорово. Приписал здесь такие две пимпочки. Он вот так вот отворачивается как тент И вот здесь вот закреплен вот такой вот пропеллер То есть он может вот так вот вертеться И также может вот так вот подниматься Как вертолет, да И я еще думал, что это как вертолет То есть Вот здесь вот пропеллер И вот здесь вот такая торпедка небольшая Или как-то называют декоративный элемент, Это тоже как пропеллер Но крутится он плохо В общем -то... В общем, спасибо огромное за просмотр этого видео. Еще раз повторюсь, у меня вот такая вот прикольная машинка получилась. Чтобы вы построили из этих деталей, можете написать в комментарии. Вообще, какая постройка из, из этих вам понравилась больше всего. Спасибо за просмотр. Еще раз всем пока.